Приветствую всех. И в этом уроке мы продолжим создание атаки по направлению мыши, и мы займемся добавлением анимации, поскольку в прошлом уроке мы анимации не добавляли. Я буду использовать пак first-person animation. Его вы сможете скачать у нас в дискорде я оставил ссылочку. Поэтому проблем с анимациями возникнуть не должно. В этом уроке мы настроим одно состояние. И в принципе посмотрим, как можно добавить еще несколько состояний. У нас здесь есть анимация для кинжала, для лебарды, для двуручного меча, для копья и для меча со щитом. Поэтому мы можем как-то разнообразить нашу боевую систему. И давайте приступим. В Milliweapon Animation я создам Animation. Blend Space 1D я буду создавать, поскольку мы будем использовать смешивание. И верхняя часть тела нам будет достаточно, чтобы она двигалась только в зависимости от скорости персонажа. Поэтому выбираем скелет. Давайте назовем BS. Ну давайте сделаем для кинжала дагер момент откроем его и здесь я выставлю uh, 0 нам нужен даг uh, idle если у нас здесь да есть idle даг idle uh, и давайте я сразу Покажу, у меня есть сокет на правой руке, куда мы прикрепим сейчас от превью Mesh knife и давайте его выставим так, чтобы это выглядело более-менее прилично. Давайте я перейду в скелет, выставлю Dark Idol, поставлю ее на паузу, найдем наш сокет, выставим скорость камеры двоечку, и теперь мы можем более точно настроить все, чтобы у нас ничего не двигалось. А персонаж оставался в позе анимации. Ну вот так, я думаю, будет неплохо. Давайте сохраним это все. А, и теперь у вас, и Details мы здесь напишем Speed. А, находимся мы в one Space передвижения с кинжалом. Так, на 0 скорость у нас idle. Дальше... Нам нужен ран и скорость именно передвижения у нас персонажа, когда он двигается. Давайте я открою сразу blueprint персонажа, контент. 160 когда он двигается давайте я запущу покажу то есть вот наш персонаж двигается скорость 160 передвижение я взял и сделал такое же самое как мы делали в уроке ссылочку на урок я оставлю в описании где мы реализовали передвижение fps moment для персонажа от первого лица оно ничем не отличается, как и для третьего лица. Поэтому э, передвижение я взял из того урока. Ну, можно сказать, что взял. 160. И нам нужно выставить э, определенное количество. Максимально у нас 450. То есть мы бежим на 450 а... стоим на 0 давайте выставим 5 186 так, 150 Давайте выставим 5. Пока что. И я заменю скорость персонажа. Character Moment на 180. Ну, чтобы было более удобно. Потом мы это все перестроим. Нам главное, чтобы ноги персонажа при ходьбе не скользили по земле. Так, 180. Compile Save. Давайте посмотрим многие. Ну, немножко скользят, но это не критично, поэтому пока что мы оставим так для удобства настройки. 180. Хотя, давайте все-таки все 160, но кое-что мы добавим. Немного расширим наши анимации. Uh, поскольку это момент, мы здесь будем идти от 160 до 450. Uh, здесь мы можем выставить два uh, айдол, uh, мы уберем и возьмем волк. Так, наверное, вторую анимацию. Да, вторую анимацию. Теперь перейдем в анимационный blueprint Здесь у нас наклоны персонажа, то есть чтобы не использовать анимов сет, мы также делали это в серии уроков по передвижению. Здесь я возьму local to component и добавлю add new state машин, которая у нас будет отвечать за оружие. Это у нас weapon момент открываем его и первое наш стоит будет э, idle а почему я решил idle сделать отдельной отдельным состоянием потому что у нас может быть э, не одна анимация idle и мы можем здесь сделать Рандом Sequencer Player Здесь выбрать все наши IDLE анимации, сколько у нас их будет И указать им В какой последовательности Сколько раз повторяться <coughs> То есть таким образом мы Разнообразим IDLE состояние Но пока что мы Idol. Поставим одну анимацию. Кстати, у нас есть здесь еще одна анимация. И давайте, наверное, сразу все-таки... Рандом. Sequence Player. А, так. И что мы здесь возьмем? Мы добавим два состояния. Айдл анимация. И вторая. Idle, которая немного изменена. И теперь минимальный loop count мы здесь ставим. Давайте два поставим, максимальный выставим три. То есть два раза она точно повторится, но может иногда повториться три раза. А, здесь минимальный loop count у нас пускай стоит 0 и максимальный 0. То есть мы эту анимацию проигрываем без повторений. А, blend здесь. Давайте выставим а, Hermite кубик. И здесь бленд мы также выставим. Для того чтобы наша анимация смешивалась. Compile save. Так, что у нас здесь? Давайте Apply нажмем. Здесь save. И в персонаже я static mesh добавлю для оружия. Viewport. Static mesh. Это нам понадобится для тестов. И здесь knife выберем и прикрепим к weapon R. То есть у нас кинжал на руке. Отлично. Так, единственное, что у нас здесь почему-то топор остался, это странно, поскольку мы здесь заменили на knaif. Давайте сейф. И здесь сейф Давайте перезапустим анимационный blueprint. Для того, чтобы машина у нас заменился. Idle у нас готов. И теперь мы можем подключить э, наш Dagger Movement. Давайте мы просто назовем этот state моментом и подключим на вход и на выход на вход к моменту мы подаем speed если больше нуля на выход мы подаем speed если равен нулю здесь же мы подадим speed скорость нашего персонажа так Compile, сейф И давайте проверим. То есть теперь у нас персонаж ходит. Бегает. Ну и также стоит. Ну и может наклоняться. Что еще хотел добавить, это в нашем Blend Space, давайте выставим здесь 4 Target Weight Interpolation для того, чтобы у нас плавно сменялась анимация. Давайте нажмем Play, в принципе это не особо может быть заметно. Давайте посмотрим, проигрывается ли разная анимация. игралась другая анимация только что айду так мы можем двигаться бегаем В принципе у нас все плавно происходит это хорошо теперь мы можем приступить э, к добавлению стейтов непосредственно для э, атаки так э, weapon Так, как бы нам лучше сделать? В принципе, давайте кайдлу и крепить всю атаку. Либо же, ну давайте прикрепим. А, так, нам нужно найти анимации. Так, это полная анимация. Давайте сразу. А так. Uh, нам нужно... Старт. Айдл. Волк. Энд. Нам нужны эти три анимации. Так анимационный блу-принт. делаем старт, давайте напишем старт down, это у нас loop down. Это у нас And так теперь мы можем соединиться с этим всем старт луп Так, следующее, что нам нужно, это э, передать переменную из персонажа. Давайте перейдем к персонажа. Точнее, из его компонента. Давайте э, edit, edit weapon компонент Здесь у нас э, есть active так type, переменная, которая указывает э, то, что мы нажали. То есть, к примеру, left, right. Down, up и нам нужно передать эту переменную давайте в анимационный blueprint и граф здесь мы берем player берем get weapon компонент сделаем его вылетать get для того чтобы сразу проверить на валидность и из него достать get Актив. Атак. Type. Promote to variable. А, теперь переходим в анимационный граф. А, и здесь нам нужно проверять. Достаем. Актив. Если. Актив. Равен. Down то мы перейдем а, непосредственно к проигрыванию анимации а, Star Down, а, после чего нам нужно сделать time Reminding нашей анимации. Если меньше время нашей анимации, чем 0.2, то мы перейдем к следующей анимации а, Loop Down. Look down мы отменим а, в том случае, если Атак Type, будет. Давайте будет не равен. Доуну, если он не равен то по возвращению у нас будет end-down, uh, то есть сама атака проигрываться, и мы вернемся uh, с помощью time-remining-ratio меньше, чем 0-2. <coughs> так, compile. И теперь что нам еще нужно сделать, это перейти в Start Down, кликнуть на анимацию, снять галочку Slup Animation, для того, чтобы анимация не повторялась. И также End Down, мы снимаем галочку, чтобы анимация не повторялась. Давайте нажмем Play. И в принципе давайте левая атака. У нас не стоит, нам нужен Down. Down. У нас есть Start. Мы отпускаем и у нас производится атака, down и мы можем воспроизвести атаку, снова down, можем задержать, да, можем бегать, можем прыгать, отпускаем и у нас происходит атака. Так, все отлично работает, но у нас не будет работать, если мы будем двигаться. Да? Если мы двигаемся, то у нас ничего не произойдет. И для этого нам нужно сделать еще кое-что в анимационном блупринте. Поскольку мы переходим в отдельный стейт для передвижения, то мы никак не можем контролировать, что будет происходить здесь. То есть мы не можем смешать а, эти стейты. А, и поэтому, а, что нам нужно сделать? А нам нужно сделать а, возврат. А, если у нас скорость 0, либо же Or Boolean. актива тип type. Не равен. Non. то есть если у нас не равен non, значит у нас какая-то атака проигрывается, поэтому мы должны вернуться в idle и уже idle нам автоматически все переключит на наш state, какой в зависимости от того, какой у нас на данный момент state должен проиграться с помощью а так type. И на вход давайте сделаем сразу, чтобы избежать каких-то ошибок так type, если у нас равен non. and скорость у нас больше нуля тот тогда только в таком случае мы перейдем к обычному движению compile сейф давайте посмотрим мы стоим проигрываем down мы идем проигрываем down то есть тоже у нас проигрывается а, и следующее, что я хочу добавить, а это именно у нас есть Dagger Moment, но я также хочу добавить. Давайте сделаем Animation Blend Space 1D. <coughs> BS. Атак. Uh, dagger Здесь нам нужно атака idle и атака wolf. То есть мы идем и мы стоим. Скорость мы укажем от 0 до 450. save нажмем play а мы не указали Loop down. а так на момент подключаем вместо анимации и подключаем здесь скорость нажмем play мы просто идем То есть мы проигрываем не одну анимацию, а мы проигрываем в зависимости от скорости, от айдла до рана. Единственное, что, наверное, я все-таки еще добавлю одну анимацию в дальнейшем. Чтобы он не бежал с кинжалом над головой. Поэтому мы немного сместим, давайте сделаем 5, и на 180 у нас будет проигрываться эта анимация. Давайте посмотрим. То есть у нас проигрывается анимация для верхней части тела, когда мы идем с поднятым кинжалом, и теперь мы просто с поднятым кинжалом не идем. То есть разная анимация. И таким же образом э, мы создаем для остальных анимаций. То есть это у нас forward, э, right и left. То есть делается все точно так же. Мы достаем э, forward, start. Это у нас start. Forward. Дальше мы достаем э, loop. Forward. и также делаем end end forward после чего подключаем это все и сюда мы указываем active type равен Давайте равен Ап, здесь у нас будет таймер Майнинг радио. Здесь у нас будет. ап не равен аппу так давайте таймер манинга радиум меньше точка 2 .2 скопируем здесь укажем тоже time против <coughs> compile сейф и конечно же нам нужно снять галочки с loop animation у старт и and State. Compile, save. жмем play. Это мы бы добавили up, down, up. Все работает. И таким же образом мы настраиваем атаку влево и атаку вправо. Ну а с блоком и всем остальным мы уже разберемся в следующем уроке. Поэтому если вам понравилось видео, было вам полезным, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.